Дорогие друзья, рады приветствовать! С вами инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня вы узнаете, как сэкономить свыше 40 миллионов рублей при покупке готового гостиничного бизнеса в Екатеринбурге. Смотрите видео и покупайте дешевле. Объект на сегодня – готовый гостиничный бизнес. Комфортабельный отель 3 звезды» расположен в центре Екатеринбурга. Общая площадь помещений гостиницы 2700 квадратных метров. Кроме того, есть помещение на цокольном этаже 735 квадратных метров. Земельный участок в собственности. Отель имеет 45 просторных номеров, оснащенных кондиционерами воздуха, ЖК-телевизором, собственной ванной комнатой и мини-баром. На территории отеля имеется ресторан на 50 посадочных мест. Обратите внимание, что рыночная стоимость данной недвижимости – 134 миллиона рублей. Вы можете сейчас приобрести ее с торгов за 93 миллиона 800 тысяч рублей. В этом случае дисконт составит 30%. И тогда ваша экономия составит 40 миллионов 200 тысяч рублей. Друзья, если вас заинтересовал комфортабельный отель в городе Екатеринбург,